Привет! Рассмотрим 5 таких идей для тех людей, которые поставили цель накопить денежки для каких-либо нужд. Рассмотрим, к примеру, на 13 месяцев, что с этого получится. Вариант первый, такая идея первая, это когда мы откладывать будем каждый месяц по пять тысяч в течение 13 месяцев. Итого мы по итогу насобираем пять тысяч. Здесь все понятно. Вторая идея это когда мы будем откладывать в банк под процент. Ну, банки разные проценты дают, но в среднем 6% можно найти вот и положить под 6%. Итого у нас по истечении 13 месяцев у нас уже будет на счету 67 294 рубля. Это лучше, чем просто копить. Но минус того, что снять не сможем деньги. Но сможем только по истечении 13 месяцев, когда мы накопили. Третий же вариант. Это для тех, кто хочет в акции инвестировать. Но тут это свои нюансы, как инвестировать и что. Но если поставить цель и добиваться 24% годовых заработка, то есть месяц два 2% дохода, то у нас получается мы... Кладем по тысяч, пополняем, и плюс нам на эту сумму еще процент идет. Итого у нас после 13 месяцев уже будет на счету 74742 рубля. Вот. Четвертый же вариант: если мы поставили цель ускориться, то взяли, к примеру, кредит не более 12% годовых, мы будем платить кредит 50 месяц и плюс процент на оставшуюся сумму 12 процентов то есть там 5 с копейками у нас выходит выплаты вот вы процент мы будем повышать с этих вот денег которые мы инвестировали с этого счета вот будем процент повышать а так 5000 тех же мы будем тоже на кредит пускать. В итоге мы этот кредит положили под 24% годовых в акции. Да? И оттуда будем получать процент и забирать сумму переплаты по кредиту. И у нас в итоге получится по течении 13 месяцев 78 298. То есть мы видим, что вариант 4, да, где мы кредитом воспользовались, и вариант 3, который просто без кредита мы копили, он чутку лучше. У нас уже получается довольно почти на 3 с копейками тысячи выходный вариант. Вот. И есть пятый вариант. Это если есть возможность взять деньги ту же сумму, которую мы поставили накопить, 65 тысяч, под 0%. И эти деньги проинвестировали. А сами отдаем по 5 тысяч в месяц тем, кому мы взяли под 0%. Итого у нас получится в конце 13 месяцев по итогу 82 тысячи. То есть, пятый вариант – самый прибыльный. Вот. Поэтому каждый сам выбирает, какой вариант ему лучше подходит, как лучше копить, просто копить, либо под проценты, либо в акции копить, либо взять... Кредит все-таки. И с помощью кредита ускорится кредитное плечо. Но кредит должен быть тот, который мы способны отдать и который мы ставим цель копить. Вот. Либо же взять, найти кредит под выгодный процент. То есть не 12, а меньше, либо вообще под 0%. И мы видим итоги. И судим по итогу, что у нас получается. Выбираем. Всего спасибо.